Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении, говорится в сообщении телеканала, опубликованном в воскресенье. На видео задержания, появившемся в соцсетях, видно, что журналистов задерживали не менее 10 человек.